Добрый день, мои дорогие ученики! Рада вас приветствовать! У нас начинается осень, новый учебный год, и неважно, какой у вас возраст, мы всегда привыкли с началом осени начинать какой-то новый период обучения. Так? лично я люблю начинать обучение с осени как вы уже знаете я запускаю свой новый курс который называется кармический треугольник курс который связан с кармой исполнение наших желаний и улучшением нашей жизни я знаю что многие из вас уже проходили у меня кармическую нумерологию кармотерапию, но даже если это так я очень вам рекомендую принять участие в этом курсе потому что он новый за последние полгода я разработала новую авторскую методику работы с кармой и с кармическими долгами это совершенно новый концепт очень понятная система и новая трактовка а самое главное практическое руководство по тому, как прорабатывать кармические долги и вот эта система кармический треугольник это реально моя авторская методика которая позволит вам внести ясность в сферу вашей кармы и уроков и задач и долгов и вы научитесь очень хорошо и качественно помогать работать вашим клиентам с вопросами кармы так что я очень рекомендую максимум 10-20 процентов информации может показаться вам знакомой остальное все вас приятно удивит и вы сразу сможете брать и применять это в своей работе или в своей личной жизни